Дорогие мои читатели, мы с вами знакомы уже более 20 лет. За это время я вам подарил более 40 книг, и это время для меня очень дорого, потому что каждая книга, подаренная вам, она делала и меня более счастливым, более радостным. И вот сейчас мы входим в новое время. 2022 год год непростой интересный во всех отношениях и возможно будут серьезные трудности давайте будем держаться вместе читатели писатели вообще граждане россии будем любить уважать друг друга радоваться больше и вот на этих высоких вибрациях мы сможем пройти самые сложные времена. Мощь человека, его любви, его внутреннего состояния, она огромна. И вот на этой любви, на этих вибрациях все трудности гораздо легче переносятся. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в Новом году не потерять, а увеличить радость жизни. И мои книги вам в помощь.